Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз тоже связана с камерой Nikon Z30, которая предназначена в основном для видеосъемки и также может осуществлять фотосъемку. Она позиционируется как камера для видеоблогинга и существует комплект, так называемый комплект для блогинга, в который входит этот трипод SmallRig, дальше пульт управления Nikon, микрофон Rode пушечного типа, такой небольшой, и еще туда же входит комплект ветрозащиты, хотя если вы используете микрофон RODE то ветрозащита вам не нужна, но ну, можно и без микрофона кстати, недавно у нас была распаковка ветрозащиты и в настоящее время вы эту ветрозащиту видите Small Rigger также на камере Nikon в данном случае у нас представлен трипод с пультом управления, тоже так называемая рукоятка для того, чтобы осуществлять запись роликов при ходьбе, ну, относительно либо снимать окружающую среду, которая у вас присутствует либо устанавливать этот трипод куда-то для того, чтобы вести либо какие-то веб-трансляции, либо осуществлять съемку каких-то объектов. Я выбрал вот данный вариант, компании GGC, есть уже несколько изделий. Данный компания это бленда для объектива 18-140 Nikkor Bayonetta F, который был на моем канале, можете посмотреть. И также есть водонепроницаемый противоударный Кейс для того, чтобы хранить карты памяти различного типа, как SD, так и TFT. Карточки небольшие, как для смартфона. Почему выпал Пал на данный вариант? Есть еще и другие варианты подобного типа. Но сам китовый образец достаточно дорогостоящий И плюс там еще не, не понравилось то, что как реализовано это все в виде пульта от самого Ника. Там он плоский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 здесь продемонстрированы возможности и совпадают с тем комплектным который поставляется с молригоом непосредственно в коробке от Никома. Вот характеристики. Кстати, этот набор предназначен не только для данной камеры, но для Z50, ZFC, Z30. Я думаю, полнокадровые камеры не стоит сюда ставить, так как он предназначен не для небольших камер. Кстати, здесь вот старые камеры Coldpix P950, а 100 b 100 и p 1000 Тоже можно использовать. Причем пульт функционирует точно так же, как и основной пульт от Nikon. Единственное, здесь расположение более какое-то развитое и более эргономичное по сравнению с тем, что предлагает сам Nikon вместе с комплектами SmallRig. Так, вот такая упаковка. И сверху, все есть в этой упаковке. Так, ну и давайте открывать. Так, ну давайте сначала посмотрим на документацию. Здесь есть чехол, в который можно прятать данный, данную ручку, 3 под ультом и переносить, транспортировать. Стандартный их мешочек такого вида. Достаточно. Все хорошо. сделано. Так, дальше документация. Здесь, а, ну как скрывать, на ну английском, китайском, и еще и японском языке представлены как открывать задние ножки, чтобы это прошло все безболезненно дальше что у нас тоже на различных языках английским, китайский, японский еще по-моему есть не, японский не вижу, китайский вижу но английский точно есть, еще немецкий продемонстрировано как данная голова функционирует а именно ручка и также представлена Инструкция по эксплуатации, сразу же, для различных камер, какие вам предназначены, Этот это ручка вместе с пультом. Как активировать пульт внутри камеры, функционирование, расписывать. Ну, все про пульт Рассказываем на нескольких языках. Ну, и принцип запуска. Здесь обозначен только Nikon Z50, но сами по себе камеры, что Z50, что Z50, 30, что за все они практически одни и те же, за исключением там некоторых небольших конструктивных изменений. Где-то есть фотоспышка, где-то нет фотоспышки, где-то есть, видоискатель где-то нету где-то USB 3.0, Type-C, где-то просто USB micro и так далее. Так, ну и давайте скрывать. Внутри у нас находится силикагель и сама эта ручка -трепор. Так, давайте посмотрим, что из себя представляет вместе с ручкой вот такого вот плана. Он Здесь у нас прорезиненная поверхность. Дартный винт на четвертые дюйма. При помощи механика закручивается. Дальше, что у нас есть? Здесь кнопка есть. Можно поворачивать, фиксировать. Соответственно, на 360 градусов. И еще вот кнопка есть. И фиксировать. Но тут различными вариациями так здесь есть ремешок который можно продеть и соответственно носить чтобы у вас не выпал ручка не выпала ручка сама и не выпал не выпала сама камера как бы убережет так дальше здесь вот есть вот таким образом открывается ну, здесь все пластик и таким образом ставится для того, чтобы вести какую-то трансляцию и так далее. При помощи него либо что-то снимать на каких-то предметах, камнях, уступах и тому подобное. Чтобы вам было удобно. И сам пульт. То есть внутри вот он так располагается. Сам пульт. Здесь кнопка это фото. Дальше запись видео. Дальше увеличение, уменьшение тут различные движения осуществлять и национальные клавиши это дубляж он этих функциональных клавиш дальше включение ну, пока не включается возможно так и аккумулятор здесь CR2032 стандартный аккумулятор который используется в системных блоках и тому подобное Давайте посмотрим обещал производитель продавец что внутри будет находиться батарейка аккумулятор подключение по моему осуществляется через bluetooth 24 мегагерца, Так, тут она по пленке. Соответственно, поэтому и не функционирует. Сейчас мы пленку уберем. Установим аккумулятор. Да, он рабочий. То есть сейчас функционирует. Давайте сейчас попытаемся подключить, а вернее установить на эту ручку трипод под нашу камеру. Давайте это проделаем. И давайте сейчас настроим пульт управления. Для этого сейчас мы подготовим камеру. Вот у нас пульт управления. Можно это делать и сенсорно, но я вот по опыту. Так, давайте подключать. Итак, я вам продемонстрировал ручку-трипод с пультом GGC tpn 1 которая позволяет не только управлять при помощи пульта камеры, но и также вести некоторый блок при помощи комплектной ручки, также которая преобразуется в компактный трипод для того, чтобы вести также съемку, либо какие-то стрим-трансляции на каком-то расстоянии, воспользовавшись пультом управления. Каждый делает свой осознанный